Я, братва! Короче говоря, мотоцикл у меня появился новый, так и относительно новый. И будем сейчас менять на нем цепь и две звездочки, так как эти звезды пришли в негодность. И как бы я первый раз это все делаю, разбираю. Обзор будет чуть-чуть попозже, наверное, так как я его чуть-чуть обкатаю маленько хотя бы, буду знать, что плюсы и минусы какие и в первую вообще впечатление, так как я на нем проехал здесь буквально вообще немножко ну и в принципе, чем много текста, надо приступать к делу, разбирать, собирать и заодно посмотрим, как это все устроено на таких мотоциклах консольной конструкции в общем, погнали так предполагаю надо начинать сначала для если честно я даже не знаю с чего начать начнем начнем пожалуй с пластика вот с этого откручивания ножек тут вот звездочка у нас вот здесь в этом месте не придется откручивать я думаю что вот этот болт два болта это у нас это у нас спидометр это у нас сцепление Откручиваем вот эти, эти, наверное, болты, скорее всего, я так предполагаю. Дальше откручиваем ножку, откручиваем, наверное, глушитель, снимаем, чтобы он не мешался дальше. Разбираем вот эту и вытаскиваем просто уже звезду, все. Начнем, наверное, с глушителя, в первую очередь. В общем, снял глушитель. Снял глушитель, снял эту ножку с переключением передачи. Сейчас будем снимать вот защитную -за кожух. Цепь, как видите, соответственно, цепь это просто вот в никуда. Наверное. Все методом тыка, ребят. Все методом тыка. Как там говорю, пала, все из говна и палка, у нас методом тыка. Я столкнулся с такой проблемой, то что у меня цепь она ну, без замка, та да, тоже без замка и она как-то клепается и получается такая ситуация, то что придется по ходу дела, чтобы это все установить без замка, снимать заднюю консоль, а тут по ходу такой геморрой будет, это это капец, это часа наверное на два, я думаю, тут всякие звездочки, какие-то шестигранники вещи тут откручивать я так понимаю нужно амортизатор дальше это все вытаскивать вам дело, амортизатор надо будет отвернуть и саму консоль эту и в принципе в принципе можно будет чуть-чуть выпить цепь загнать и обратно короче говоря поставить эту нормальную я думаю что цепь я не знаю как ее проверять с чем сравнить но говорят что если вот так вот то она нормальная я не знаю как Посмотрим, сравним с той штукой. Как бы смотрим дальше. Ставим лайк, если ты не подписан. Подписываемся на канал, ставь лайк и с этим мотоциклом будет дохера всяких приколюх. В общем, я решил поменять только две звезды. Две, две звезды. Цепь я натянул почти. Сейчас только амортизатор обратно прикручу. Собираем. И я пойду к этому проверю, как она ездит после этого. Как дергается, не дергается, худно. друзья что, это какой-то день прошел дня 3 или 4 тогда я менял короче две звезды вот, и я его не заводил потому что сдох аккумулятор я его наверное уже 15 минут завожу но он ни в какую не хочется потому что он холодный единственный минус вообще наверное всех мотоциклов так как они холодные он им вообще не заводят просто но Единственный минус, значит, огромный просто минус, У просто... меня И... одни матом слова, короче, одни минусы, вот мотоцикл, короче, говорят, что он на холодную вообще ни хрена не хочет заводиться, просто ни в это вообще полная шею. Хотел сегодня учет поставить, но вообще не получится. Он учет поставить без а того, вот, что... Почему? Он не заводится, просто попко не заводится. Он раньше заводился, когда школов. Ну как сейчас? Температура не такая теплая. Вот, я не знаю, это, наверное, просто вот огромнейший минус для всех, наверное, вообще мотоциклов. Вообще всех мотоциклов, какие есть. Вот, вот они холодные, хрен заведут. Да, и сегодня еще у нас погод. Не очень ахти такая, да. потому что лужи, снег, дождь, лужи и пировая погода. Вот такая. Че, буду продолжать дальше заводить, пытаться, пилить. Сжижать в горшках. Вообще в караул, Сейчас Сейчас запустим. Топудово. Вот еще 4 таких туда-сюда -сюда движения он запустил. Прошло, наверное, целый час, а может и больше. я никак не могу его завести. В общем, решил выкрутить свечи, их прокаливать. И обратно в иначе Значит, он так ни хрена не заведется. Да, он свечи все прям вообще сырые. Будем... О, oh, это будет oh, Пока так, да? Еще прикручиваю. Ну, если не придется, значит, Буду потихоньку собирать короче друзья итог такой на учет поставить не смог из-за того что страховка что-то бля не проходит и до кучи вот там он бля, стоит сдох свечи составили желать лучшего сказали говорит, все давай до свидания мы не хотим работать вот так вот свечи очень привередливые бля это караул Эвакуация мотоцикла, еду домой, докатался, короче, вот так вот, свечи залил, колесо еще до кучи проткнул, это беда.